всем привет дорогие друзья если вы смотрите это видео значит с вами канал work and life и я его ведущий антон белюк в сегодняшнем выпуске я хочу рассказать вам немножко о том как выжить в европе да да как бы это страшно не звучало но в наше время в европе надо именно выживать я говорю не о Польше, потому что сейчас я живу и работаю именно в Польше. Я говорю о таких странах, как Италия, Германия, Франция. Дело в том, что жил я одно время в Италии. Тогда еще не была там такая тяжелая ситуация, как сейчас. Вы все наверняка знаете, что в связи с конфликтами на Ближнем Востоке сильно увеличилось число иммигрантов в страны Западной Европы. И в связи с этим очень усугубилась там криминальная ситуация. Потому что ну, в большинстве своем едут люди в основном дикие, как я понимаю, потому что по-другому это не назовешь. Мало того, что ведут себя там как свиньи, все обсывают, обсирают вокруг себя, извините. Так еще и людей грабят избивают и насилуют и убивают даже вот если хотите вам сейчас расскажу например две трешниковых на мой взгляд истории которые произошли с моими знакомыми совсем недавно в италии вот первая история такова что несколько недель назад мой приятель с украины Пошел просто, там подруга приехала И пошел с ней прогуляться в городе Пошли в центральный парк Это было 10 часов вечера Это нормальный итальянский город Город фарма, цивилизованный То есть Центр города считает центральный парк Сели на лавочки, ну, Общались, сидели Подходят три негра здоровых И говорят ему «Давай сумку». В общем, у него рюкзак был на плечах, как я понял. Он говорит, не дам. Они его начали бить и приставили девушке, с которой он был, горло нож. Ну и сказали, если не отдашь, зарежем. В итоге пришлось ему отдать эту сумку. Там у него были кое-какие деньги, 200 евро В кошельке также все документы, паспорт, он говорит, отдайте хоть документы. В ответ на это ему еще раз дали по лицу и ушли. Вот как-то так. Слава богу, что не убили, как говорится. Ну, вот это такая первая история. Вторая история также случилась чуть-чуть раньше, еще на несколько недель. С моей хорошей знакомой с Италией. тоже шла вечером, там, ну... Насколько я знаю, было не поздно, просто уже темно на улице, центр города. Ну, люди вокруг, все там, собственно, и полиция может проехать в любой момент. Но они уже ничего не боятся, именно все пофиг, они, это имею в виду, иммигрантов из стран Ближнего Востока. Тоже подошли к ней и просто... Приставили нож в горло, опять же. Говорят, давай кошелек. Жизнь или кошелек, говорят. <свят> Понимаете? Ну и, конечно же, отдала кошелек. Вот такая ситуация. То есть, где бы вы сейчас ни были в Западной Европе, вы можете ну, рисковать жизнью, когда вы выходите на улицу, особенно в темное время суток. Как бы дико это ни звучало. Кажется, цивилизация, старушка Европа. Ну что с ней стало? Это просто ужасно. В Польше, например, такого нет, слава Богу. Потому что это ж вся чернота, которая едет с Африки. Они никто работать не хотят. Они хотят жить на пособия по безработице. Вот. Но в Польше эти пособия по безработице очень низкие. Поэтому им не выгодно сюда ехать. Правительство им сказало, что приезжайте, мы примем всех. Но если вы будете работать здесь. Бесплатно вы здесь жить не будете. Кормить тут вас бесплатно не будем. Ну и вот и все. Им неинтересно потом Польша. Но это, в принципе, один из самых главных плюсов жизни в Польше на данный момент. Потому что здесь я знаю, что я могу выйти на улицу в любое время суток и со мной ничего не случится. Ясно, что есть и бандиты, и алкаши, и наркоманы, как в любой стране. Но, во всяком случае, не в таких количествах, как это сейчас есть все в Западной Европе. Я говорю о таких странах, как Испания, Италия, Германия, Франция, ну и так далее. Значит, по поводу всего этого, хочу вам дать, на мой взгляд, несколько бомбезных советов, а конкретно пять, по поводу того, как же все-таки сейчас выжить в Европе, в Западной Европе, если вы там все-таки оказались либо на заработках, либо на отдыхе в общем, все, кому интересно данная тема внимание на ваши экраны Итак, первый совет советую вам по возможности не выходить в темное время суток на улицу желательно, в какую, где бы вы ни были, в каком бы городе, будь то Париж или Рим либо любой другой город Европы ну потому что неважно в центре его в городе или где вас могут подойти ограбить то есть а может и убить даже но ясно что если мы на отдыхе хочется погулять по вечерней старушке Европе посмотреть достопримечательности полюбоваться ночными огнями города я это все понимаю но если вы уж пошли то настоятельно вам рекомендую это второй совет Настоятельно вам рекомендую не ходить в одиночку, а желательно группами. И чем, чем больше человек будет, тем лучше. Это второй совет. Третий совет. Ни в коем случае не заходите в малонаселенные и так называемые неблагоприятные районы города, в котором вы будете находиться. Причем этот совет распространяется даже на светлое время суток, потому что... Потому что вас могут ограбить и зарезать. Это был третий совет. Итак, четвертый бомбезный совет. Убегай, да? Хочешь сняться? Подходи. Танцуй. Что там? Не знаю, что я. Антон Белюф. В армию. Ясно. Пришла бумажка, надо будет забрать с почты какую-то повестку. Ну, это так, небольшое отступление, скажем так. В общем, следующий бомбезный совет, это будет четвертый. Сбили меня? Сбили. Так, я сказал, чтобы не заходить даже днем в неблагоприятные районы. Итак, четвертый совет. Если уж вы, не дай бог, наткнулись на грабителей и вам приставили нож в горлу, то не отпирайтесь, поверьте, эти там 200 или 300 евро, которые в кошельке не стоят, не стоят вашей жизни. Просто лучше дайте эти деньги и идите спокойно дальше. Даже если не дошло до того, что вам приставили нож в горлу, но вы уже видите, что ситуация накалилась, вас окружили, помощи зажидать неоткуда. Лучше дать деньги. Лучше отдать деньги по-хорошему, потому что Потому что можете потерять жизнь. Вот. Ну и пятый бомбезный совет. Это я вам рекомендую иметь с собой хотя бы газовый баллончик, хотя бы. А желательно иметь с собой как какое-то оружие, разрешение на ношение оружия и какое то желательно боевое оружие, как бы, опять же, дико это не звучало, но, возможно, что придется, придется отстреливаться. Да, вот такая, такова реальность, такова реальность. Так не только в Италии, так, как я уже сказал, так и в Испании, так и в Германии, во Франции. В Германии, во Франции еще больше, потому что они все едут проездом, как правило, через Италию, потому что пособие по безработице. Больше в Германии и во Франции, нежели чем в Италии. Поэтому так, там их вообще тьма. Вот. Дальше, если брать на север Европы, северо-запад Европы, там ситуация особенно тяжелая. Ну вот, собственно, это было две трэшевых истории и пять, на мой взгляд, бомбезных советов о том, как выжить в наше время в старушке Европе. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить под ним пальцы вверх. Также все те из вас, кто заинтересован в жизни и заработке за границей, обязательно подписывайтесь на мой канал, делитесь ссылками на мой канал с друзьями. Также подписывайтесь на мои группы ВКонтакте и в Фейсбуке. Ссылки на них вы сможете найти в описаниях под этим видео. Ну и в моих группах вы также сможете найти очень много полезной информации, связанной с жизнью и заработком за границей. Также, если у вас возникают какие-то вопросы, опять же, связанные с жизнью заработком за границей, простите за тавтологию, то обязательно задавайте их в комментариях под этим видео. Я обязательно отвечу на них в своих следующих видеороликах из формата «Антоха отвечает». Ну, а на сегодня у меня все. Всем добра, здоровья. Берегите себя. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч, друзья.